Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Максим, и это канал МаксИФЕК. Добро пожаловать в Crusader Kings 2. Вы смотрите 30-ю серию династии Капоны. Итак, что у нас на повестке дня? А у нас в, прош... в конце прошлой серии началась война с королем Швеции, в которую, нас втянули, э, в которую нас втянул король Дании. Спасибо ему за это, но что ж поделать, ладно уж. Кстати говоря, кстати говоря, помните, давным-давно, очень давно, я хотел построить в городе Цара университет. Сейчас у нас есть такая возможность. Да, давайте это сделаем. 843 монеты мы потратим, потому что у нас сейчас очень много денег из того, что мы поучаствовали в крестовом походе. Круто же, да, правда? Кстати говоря, мы получаем благочестие в месяц. Плюс один, потому что у нас род правителей крестоносцев. Это очень круто. И вот наш внук Эмир Леонардо, он тоже крестоносец. Здорово, правда? Его, кстати, учит шейх Раймон Арно. Он тоже, тоже христианин, тоже крестоносец, Это, наверное, тоже один из бенефициаров, которого, которых назначали. У нас сейчас, как вы помните, цель. Положить начало Великой родословный кроме того что у нас есть вот какие условия при которых мы можем положить начало родословный там я как я помню есть другие варианты при которых мы можем эту родословную получить вот например если мы убьем или казним 30 человек то что у нас будет скорее всего родословная убить какого-нибудь победить в 15 внешних войнах то это будет что так, они вступают в брак, победить в 15 внешних войнах, то это что будет? Я так понимаю, это будет родословная короля-воина? Что-то такое? Пройти в мире 30 лет подряд, Но это вообще, это сколько нам нужно? Нам, это вот к 90 годам мы выполним эту, эту амбицию, но скорее всего у нас это не получится. Так, корабейники пакуют свои товары, торговцы снимают свои палатки, жонглеры, странствующие актеры и другие участники праздника готовятся к отъезду. Летняя ярмарка этого года подошла к концу. Было очень весело. Дальше, что? Построй 10 городов, 10 замков, 10 храмов. Это нужно очень много денег и очень много... Ну-ка, что? Это нужно очень много денег и очень много свободного места у нас в провинциях. Но у нас, как видите, мы можем... Пос... У нас есть только четыре провинции, которые принадлежат Венеции. Это раз, два, три, четы... Ну и в каждой из них... Вот здесь, здесь получается по одной свободной, свободной клетке. А в Венеции две свободные клетки. Мы, конечно, можем построить что-нибудь здесь такое. Но что нам потом с этим делать? Вот, например, построить город, крепость или храм. Что выбрать, что построить? Не представляю, не понимаю. Конечно, можно побеждать в войнах, но с кем нам тут воевать? Ладно, это мы повременим пока с этим. Надеюсь, как-нибудь сама эта амбиция выполнится. Просто из-за того, что мы такой классный, такой великий, может быть, нам что-нибудь просто дадут, какой-нибудь ивент, который позволит нам основать рядословную. Итак, в последние дни я только и слышу о каком-то новом ювелире, путешествующем по венецианским землям. Придворные восхищаются мастерством этого человека. Может, не стоит нанять его? катоне ювелир. Не ступает в брак... Ничто так не отражает власть, как драгоценности. Хорошо, приглашаем его. Так, Катоны. Знаменитый ювелир принял мое приглашение и прибыл ко двору. Он показал мне наброски своих работ и письма с рекомендациями. В его навыках я не сомневаюсь. Но смогу ли я позволить себе такие расходы? Надо что-нибудь впечатляющее. 500 монет. Что вот самое лучшее. Я думаю, что вот эти вот деньги, которые мы получили с крестового похода, мы их потратим очень быстро. Мы, естественно, можем построить еще одну факторию или развить наш дом. Да, давайте построим... Вау, давайте построим большой особняк. Это увеличит наши доход от налогов, размер ополчения и максимальное число факторий. Давайте, давайте. Палаты 3. Дворец достойный короля. В ясный день блеск его башен заметен издалека. И хотя это всего лишь кирпич и раствор, он сердце всей династии. У нас будет самый крутой дом среди всех остальных домов Венеции. Только представьте себе. Потому что здесь большой особняк, здесь тоже особняк, а здесь тоже особняк, а у нас будут палаты. Кстати говоря, вот куда можно потратить все эти деньги. В избирательный фонд их задонатить. Вот, 927 монет нужно, чтобы обогнать всех. И тогда Верцу у нас э, станет ожидаемым наследником. Ну, разумеется, пускай власть переходит к Верцу. Я не, не собираюсь ждать, пока, пока кто-то там проправит как, какой-нибудь другой дом. Нет. Мы должны удержать власть а, в светлейшей республике Венеция как можно дольше. Как можно дольше. Да и потом. Верца должен копить престиж. Ты вообще копишь престиж? Чем ты занимаешься у нас? У него навык дипломатии, наследник семи капоны. Судебный следователь Венеции. Надо бы тебя назначить на какой-нибудь более почетный титул. Вот. Верца мы назначим судебным следователем. Нет, сначала нужно, кстати говоря, проверить, сколько престижа дает каждый из почетных титулов. Я сейчас отозвал у него почетный титул судебный следователь, но это для того, чтобы дать ему титул верховный судья. Да, он будет верховным судьей Венеции, и будет получать по 1,8 престижа в месяц. Еще нужно придумать какой-нибудь способ, чтобы ему получше копить престиж, потому что он тратить деньги на избирательную кампанию мне не хочется. Давай тебе передадим какой-нибудь артефакт, который повышает престиж. Так, что же это может быть? Булава династии Капони? Может быть ее ему передать? Пускаю, она у него будет. А мы потом новую сделаем. Так, он принимает подарок. подарки. Теперь, сколько у тебя прирост престижа? 2,56. Так, мамолвленные могут пожениться. Розетта Капоний, принц Кнуд. Да, отправим. Кстати, принц Кнуд у него стал э, капиланом у короля Дании. Вот, кстати, как теперь выглядит Розетта. Посмотрите на это. Да, и давайте еще раз поподробнее взглянем на нашу семью. Так, все, они вступили в брак. И наша внучка теперь принцесса Точнее, она замужем за принцем Дании. Так, я предлагаю посмотреть поподробнее на наше семейное древо. Посмотрите, как оно изменилось. Вот, кстати, у нас Леонардо подрос. Смотрите, какой он теперь стал. 16 лет ему. Надеюсь, как-нибудь себе найдешь. Найдешь жену, найдешь детей, заведешь. Кстати, какой у тебя тут... Принципы наследования. принципы наследования у него первородство То есть, он найдет себе жену, заведет детей, и уже они будут наследовать его а, титулы. Получается, у нас а, ветка нашей семьи по Филиппа будет эмирами Трансиордании. То есть, будут а, жить в, в Святой Земле, если, конечно... Очередной джихад их не, у них не отберет все это. Так, что еще? Какие у нас тут изменения? В Сандре у нас пока что 6 лет. Но и сейчас 12 лет. Еще долго до его совершеннолетия. Вот Верцу. Верца, почему а, вы с женой больше не заводите детей? Ведь так жалко. У тебя только одна дочка пока что. Ну Хотя она только недавно родилась. Давайте ее воспитаем в гордость. Пускай она будет гордая. Может, и, Вот знаете, я переживал из-за того, что... Из-за того, что Леонардо родился раньше, чем наша жена родила нам вот этих детей, то я думал, что, например, власть сначала перейдет от Астора к Филиппа, то есть ко второму поколению, потом к Верца, а потом, потом к Леонардо, то есть к третьему поколению, а потом от Леонардо снова ко второму поколению, потому что Леонардо старше, чем вот эти вот дети. И у нас как бы могло бы произойти так. После третьего поколения вернулось бы ко второму поколению. Но сейчас, когда Леонардо стал эмиром Трансиордании, и он, может сказать, не участвует в, наслед... в наследовании э, титулов, которые с торговой республикой, такого не произойдет. Но, однако же, опять же, ж, все это вопрос времени. И вообще, главное, чтобы верцы тоже не убили, как, Леон, э, как Филиппа, иначе будет вообще ужас. Я этого не, не перенесу. «Хорошие новости, Ваша милость!» С нескрываемым воодушевлением сказал Катоны. «Ювелир сообщил мне, что драгоценные металлы и специальные инструменты можно найти в ближайших от нас землях. Если мы отправим экспедицию, это может повысить качество заказанных вами украшений». «Еще 500, 500 монет ты мне предлагаешь отправить». Ну, давай, <laughs> идите. Кстати, почему у нас до сих пор здесь заговор против вольера не полетется? Неужели ну, вы все так его любите, что... Не хотите его... Не хотите присоединяться к моему заговору? А? Очень странно. Так, ладно. И, кстати говоря, я тут заметил, что у нас в тюрьме сидит сейчас... Шесть э, человек. Что мы с ними можем сделать? Мы не можем... Выкуп за них попросить Потому что, видимо, не, некому их выкупать Но они нам не нужны здесь Может быть Есть какие-нибудь варианты интересные? Нет, вряд ли Может быть, просто на них посмотрим Кто-нибудь из них очень прям такой талантливый Что нам захочется их оставить Так, ты, кстати, ези, езидизм Верховное божество, божество шайтан Ого Так, Мухтар Мухтар ибн Нури, тут тоже, ну ты ребенок. Вот его мы можем сразу же изгнать. <клес> Пускай идет куда хочешь на все четыре стороны. Тебя мы тоже отпустим, точнее, изгоним. Просто я так понимаю, если мы их отпустим, то они останутся у нас во дворе, а мне этого не надо. Самира ибн Амр. В принципе, она неплоха, но... Ладно, давайте ее просто отпустим. Она вернется к своему мужу. Все, мы тебя отпустили, иди. Все, она вернулась к своему мужу. Блин, а почему они находятся у меня при дворе-то? Вот я же говорил, надо было ее все-таки изгнать. Вот попросить покинуть двор. Все, уходи. Ты нам не нужна. Так, короче, всех давайте изгоним. Никто нам здесь не нужен. Вот ты. Тебе что? Некуда идти? А, она... Она жена принца Мины. Она жена принца Мины. То есть, тот, против которого мы воевали. от которого мы отобрали, я так понимаю, королевство Иерусалим. Что мы можем сделать? Мы не можем ее выпустить? Вот если мы ее выпустим, то что с ней будет? А, она вернулась к своему мужу. Ладно, все, хорошо. Я так счастлив, что они воссоединились. Ну, потому что зачем? Зачем нам их убивать? Зачем нам за них требовать выкуп? Как бы война окончена, и у нас наступил мир. Рыцари святого Иоанна. Орден госпитальеров. Ого. Издан указ, подтверждающий формирование нового религиозно-военного ордена, рыцари святого Иоанна. Прежде они защищались... Прежде они защищали и заботились о больных паломниках в Иерусалиме. Теперь же за ними католичество и вся сила его церкви. Благочестивые правители, исповедующие католичество, могут призвать их к войне против еретиков и язычников. Но эти воины не станут сражаться с единоверцами. Так, про файт, про утилитейт хоминум. Видимо, это какой-то девиз. Девиз ордена госпитальеров. Хорошо. Кстати, где они у нас находятся? Они у нас находятся в Риме. Насколько я помню, это Мальтийский орден Рыцари Святого Иоанна, и они должны находиться вот здесь, в Мальте. Но сейчас здесь, в Мальте, как правит, какая-то герцогиня из Сицилии. Да, и она является вассалом а, сицилийского короля. Ладно, ладно. Вот мне интересно, что здесь делают корабли Священной Римской империи. Зачем они здесь? Ну-ка что. Работа стала скучной, и время тянется очень долго. Возможно, усердная работа — достойное занятия, но это так, утомительно. Мы лишаемся черты характера усердной. Ну, все понятно. Все понятно, Асторы. Вот уже 62 года ты постарел, ты устал уже от всего этого. Ты всю свою жизнь находился у власти. И тебе надоедает постепенно работа. У тебя постепенно падают навыки, личные боевые тоже. Минус 15 из-за того, что пожилой возраст у тебя. У нас здесь идет чехар... чехарда с ожидаемым наследником. Почему? Мы же задонатили в избирательный фонд. А они тоже донатят. смотрите-ка. Надо нам поскорее убить этого фольера, он меня раздражает. И я из-за него тысячу тр... целую трачу, тысячу. Знаешь что, как бы нам тебя убить? Жаль, что здесь нету, например, какого-нибудь ордена убийц. Точнее, они, конечно же, есть, но это тайное общество ассасинов, которые находится на Ближнем Востоке, очень далеко от нас. Мы к ним не можем обратиться для того, чтобы разобраться с нашими проблемами. Мы бы... Я бы, не знаю, я бы заплатил денег, чтобы они убили Фортуната, потому что он мне мешает, он мешает моему наследнику. Да и потом, уже пора бы, наконец, разобраться с домом фольера у них осталось всего лишь 5 5 живых членов семьи вот если мы попробуем убить орды лафа 68 процентов почему никто не хочет ко мне присоединиться что что что вам всем не нравится вот например ты угрозение угрызение совести то есть ты честный ты Это за этого не можешь ты джавань ты справедливый ты что тоже угрызение совести кстати, мы можем пожертвовать 30 монет госпитальеров, что нам это даст? Передать деньги рыцарям Белого Креста в обмен на благочестие и пожизненное уважение, которым нагородит меня католичество в лице его церкви. Ну не знаю, не особо хочется. Так, сгорая от нетерпения узнать, что же мне покажет Катоны, я с трудом сдерживал эмоции. Наконец он сообщил, что украшения готовы и я принял его в своем кабинете. Слуги внесли поистине роскошный сундук. Я чуть-либо, чуть было не выскочил ему на встречу. Дрожащими руками я приподнял крышку. Вау, вау, вау, сразу три! Сразу три нам достается Артефакты, Давайте на них посмотрим. Так. Изумрудный скипетр дает нам прирост, прирост престижа. Отлично. Меч героев тоже дает нам прирост престижа и мнение. Корона величия тоже дает нам прирост престижа и мнение. И она, кстати, у нас надета. Вот это да. Это изящная корона, изготовлена из золота и украшена драгоценными камнями. Изумрудными, рубинами, сапфирами и бриллиантами. Самые прекрасные из которых размером с перепелиное яйцо. То есть она такая дорогая прям. Но почему она не отразилась на нашем персонаже, я не понимаю. И почему... Ну, это понятно. Просто мы... Мы не король. Мы светлейший дождь. Мы правители республики, а не король. То есть мы никакой не феодальный царственный монарх. Нам не положена корона. Но все равно считается, что она у нас надета. Но при этом на портрете нашего персонажа она не отображается. И почему я вообще завел этот разговор? Потому что, например, в «Игре престолов» нельзя надеть корону, если мы не король. Вот как. Так, Арпат Оскар шлет вам письмо-помолвка. Что? А -а -а Арпат Оскар, король Венгрии, шлет нам письмо. «Мир вам! Мы предлагаем помолвку. Принц Арпат Геза Венгрия и Джузеппа Ди Цара» Если вы помните, это бастард, который родила наша дочь Флора от, не будем вспоминать это. Он хочет поженить ее на принце Геза, принц Арпад Геза. А он кто тебе приходится? Он тебе сын. Но он не твой наследник, он второй в очереди среди сыновей. Ладно. Я надеюсь, это приведет к тому, что мы заключим с ним э, альянс. И он будет помогать нам в будущих войнах. Хорошо, примем, примем. Наша внучка Джузеппе Дицара, несмотря на то, что она бастарт, будет, будет женой принца Венгрии. Здорово. Так, кстати говоря, я хотел ее воспитывать в духовное образование. Но она стала вдумчивым ребенком, и считается, что вдумчивому ребенку лучше не нужно постигать духовное образование, хотя она впечатлительная. Большинство, конечно, она достигла в интриге. Почему у нее дипломатия ноль? Потому что она бастар. Дипломатию ее точно нельзя э, отдавать ни в коем случае, она ничего там не добьется. В управление точно нельзя она надменная, ей лучше бы стать военной Но военной ей тоже нельзя, потому что она впечатлительная И ей бы лучше стать духовной Но духовной ей тоже нельзя, потому что она вдумчивая В интригу ее я развивать не хочу Потому что мы ее отдадим в венгерскую правящую семью И это может обратиться против нас Лучше, конечно, обучить ее в духовное образование Давайте, давайте Несмотря на то, что она вдумчивая это не страшно. О! Добрые вести, ваша милость. Из достоверных источников нам пришло донесение, что в задарских землях был замечен белый олень. Снова ищем белого оленя, дорогие друзья. Это как бы уже наше хобби. Ладно. Мы узнаем, найдем ли мы его или нет на этот раз в следующей серии. А пока что. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.